Всем привет! Пришла посылочка. Заказывал как бы такую штуку, чтобы проверять толщину металла на автомобиле. Шла недолго, где-то, наверное, Дней, дней 15 тоже довольно быстро пришла вот, вот такая вот штука э, в комплекте продавец да я описывал что нужно выставлять вот такие штуки размерные пластины это буду конечно пробовать тестировать металл и пластинки касательно режимов <смех> вот это режим написано метрическая система а вот это империальная система э -э касательно калибровки Вот только что пробовал калибровать вот, двойку перед этим не брал а вот сейчас смотрите 2,05. Да, есть небольшая погрешность, но, во всяком случае, показывает двойку. Интересно, покажет, если еще что-то больше. Ну, здесь нет. А, ну... Нет, здесь не показывает. Ну, как бы, нужно пробовать еще больше. А вот, кстати, да. Вот можно 1 и 2, это будет у нас уже 3. А вот 3 не показало. Хорошо, давайте касательно калибровки. Поставили, выключили, калибруем, пробуем. Включили. 0,99. Ну вот перед этим было более точно. Хорошо. Двойка. Й97. Давайте 3 миллиметра. А, не показывает. Так, на чем еще попробовать? Давайте вот 0.5. 005. 003. Хорошо, калибруем. Выключили. Выключили. Пробуем. 00 правильно 005 004 показывает хорошо давайте вот так выключаем калибруем 0.1, а, давайте 1.01, ну, погрешность единичка, оно ну. 0.24, погрешность единичка 0.05, 0.04, 0.50, 0.48, вот она еще раз и 0 0,8 да, вот здесь у маленьких погрешность двойка, но давай все же тройку попробуем нет, тройку не берет 3 миллиметра. Но это наверное много краски поэтому типа как бы не покажет хм. так, хорошо нет, не берет, тройку не берет Поэтому смотрите, если вам подходит, переходите по ссылке, покупайте, не покупайте, дело ваше. Двойку показывает. Единичку. Вот, единичку показывает. Все, всем спасибо, всем пока.